У нас новый спорт инвентарь. Приобрели в Нижнем Новгороде, в интернет-магазине дешевле не найдешь. Теперь у нас в Фоке поселка Балакирева есть гимнастический ковер. Ребята такие хорошие из магазина проконсультировали, с документами помогли разобраться. Доставка очень быстрая. И вот посмотрите, какой чудесный ковер нам привезли с красным кантом по периметру.